За шесть половиной часов 370 километров. Нормально. Понедельник, 22 июля 2019 года, в 8 часов утра, мы загрузили вещи в кофры и двинулись вперед навстречу приключения. За неделю до отпуска я ломал голову, как его провести. И после недолгих раздумий было принято решение поехать на самый-самый север Аргентины, в город, который имеет неприличное для русского уха название на букву Х – провинцию Хухуй. И вот за несколько дней до выезда мы с сыном начали активную подготовку нашего первого путешествия на мотоцикле. И так как у нас не было опыта, мы, конечно же, делали, что надо и не надо – Готовили мотоцикл, поменяли масло, свечи, фильтра, проверили его техническое состояние и собрали вещи, нужные и, как оказалось позже, совсем не нужные. Первый день мы планировали доехать до монте маиз а второй день Виша-Карлоспас. Ну, сейчас движемся к выезду за город, я думаю будем ехать против трафика, поэтому проблем не должно быть. Пытался пораньше лишь спать, выспаться. Ни хрена не получилось, как всегда. То забыл, то забыл, то надо сделать. И в два ночи лег, шесть встал. 370 километров проверь. Это рекорд. Блин. 370. За 6,5 часов 370 километров. Нормально. Можно сказать, вообще никуда не идет. Блин, ветер такой холодный, зима. Надо заправиться, а то дальше перейти. Тут, не, ну тут останавливаться смысла нет ночевать, надо дальше. Бери. Июль в Аргентине – это самый разгар зимы, но под девизом "холод настолько согревает" двинулись в путь. Погода в Буэнос-Айресе была не очень благосклонна к нам. Сыро, небо затянуто, южный сильный и холодный ветер и примерно 9-8 градусов тепла. Такая погода нас сопровождала почти три дня нашего путешествия. Но дождя не было и на том спасибо. У нас была идея не просто доехать до главного пункта назначения, но и максимально интересно прокатиться по главным городам Аргентины таким как Кордоба, Кафаджаты, Тукуман, Сальта и проехать, конечно же, по самой красивой и любимой всеми путешественниками трассе номер 40. Мы рассчитывали проехать примерно 5000 километров, а проехали 7. И это были самые яркие и запоминающиеся километры за всю жизнь. Первый день нашего путешествия мы хотели преодолеть максимальное количество километров, потому что из Буэнос-Айреса в любом его направлении первые 500-700 километров нет ничего интересного. Поля, коровы, степи, помпа одним словом. Но из-за ремонта дорог и огромного количества грузовиков смогли проехать только 500. И решили искать отель в городе монте маис это уже провинция Декорду. Монте-Маис – маленький, но очень важный аграрный город. Кроме производства сои, кукурузы, пшеницы, в нем находятся предприятия по производству сельхозтехники и всего, что с этим связано. А вот туристу там делать нечего. Но не беда, нам хотелось уже поскорее найти отель и отогреться, потому что после захода солнца уж как-то совсем некомфортно стало. зади никого нет Дорогие. Наш отель 30 долларов заселились дальше мы поехали потому что ночью ехать с этими грузовиками ну его нафиг а так хорошо спокойно открываем Ну, смотри. Да Купили водички попить. После китайской еды очень хочется пить. Всегда хочется пить. Не покупайте китайскую еду, ее всегда просто не хочется пить. Собственно, номер. Две кровати. Такой рукоумывальник. А Все покажу. Душ, туалет. Ничего особенного. Вот это все дело на трассе 30 долларов, будьте любезны. Все, мы пошли отдыхать. Ты буду я спать. Плотно позавтракав, мы выдвинулись к следующему пункту назначения Вижа Пас. это 350 километров. Это как раз один из самых любимых городов аргентинцев и туристов, особенно мототуристов. Но так как мы едем зимой, а все самое интересное там бывает только в теплое время года (ралли, соревнования по виндсерфингу, парусному спорту, пляжи и прочие развлечения), то мы там просто останавливаемся на ночевку. Но по правде сказать, не туристический сезон для нас даже лучше можно спокойно покататься по серпантинам, погулять в центре города, посетить достопримечательности и без очереди купить и скушать самые вкусные альфахоры в Аргентине. Остановились попить чай. После первой ночевки проехали 160 километров. От... Вот как она называлась, эта провинция, Дань? Морено Маис или как? Заехали, так... То дождь, то не дождь, то непонятно. Погода жесть. 6 градусов тепла. Зима. До бы... До корда бы сколько? 140 где-то, 150, да? До корда бы 150 километров. Китайский мотоцикл Бенели... Вроде бы ведет себя прилично, прилежно и не капризничает. Смазали цепь. Ну, не знаю, мотор итальянский, все остальное китайское. Ну вот, вдвоем едем. Средняя скорость 110-120. Ну, много ремонта на дороге. Ну, поэтому приходится... Ехать и 80, и 60. Вот на такой заправке сейчас стали. Попьем кофеечку с крекерами. Да поедем дальше. Ху -ху. О! Кордова. Это Кордова. Каламучита. но мы, правда, не доехали еще, но... Бля, там какой-то мост. Пирс. Вот это озеро. Будь осторожен. Ну. Осторожно, машина едет. Давай вот так, чтобы у меня не видно было этих резинок. Да, классно. Жалко, солнца нет.